Всем привет, мои дорогие зрители и подписчики моего канала. И в этом видео я расскажу три полезных функции вашего Windows. А вы напишите в комментариях, какая у вас операционная система. Но ну а мы приступаем. Первое, это быстрое блокирование доступа вашего ПК. Если вам нужно срочно отойти, и вы не хотите, чтобы посторонние могли получать доступ к вашему компьютеру, нажмите комбинацию клавиш Windows L. Это заблокирует ваш компьютер, если у вас установлен пароль для входа в учетную запись, но у меня пароль не стоит, поэтому я не буду показывать, и выкинет вас на экран приветствия. При этом все программы останутся запущенными, итог вашей работы не будет потерян. Второе. Ускоряем работу компьютера, завершая ресурсоемкие процессы. Иногда бывает такое, что компьютер внезапно начинает медленно работать. Виной тому может быть какая-нибудь программа, которая висит в фоне и кушает оперативную память вашего компьютера. Зайдите в диспетчер задач, перейдите на вкладку «Процессы» и кликните на столбики «Память». Процессы, которые потребляют больше всего памяти, будут в самом верху списка. Далее делаем правый клик на ненужные процессе и выбираем пункт «Завершить процесс». Но тут стоит быть очень осторожным и не завершать незнакомые вам процессы. Третье. Как быстро увидеть рабочий стол. Бывают ситуации, когда нужно быстро посмотреть, есть ли нужный файл или папка на рабочем столе. И как назло, в этот момент у вас открыто множество различных окон. Подведите указатель мыши к правому нижнему углу, если вы не перемешали панели задач и кликните на прозрачные прямоугольники. Все окна свернутся и вы увидите рабочий стол. Еще один клик на прямоугольники и все окна вернутся на прежнее место. Можно обойтись и без лишних кликов. Просто подведите указатель мыши к прямоугольнику и поддержите указатель там. Все окна станут прозрачными и вы сможете увидеть рабочий стол. Ну вот и все. Если вы узнали что-то новое, то поставьте ваш большой палец вверх, подпишитесь на канал, также не забудьте прокомментировать. Всем удачи и всем пока! Bye.